Самое главное то, что такого аналога нету в мире. Это единственная частная собственность, где у нас 1300 сортов винограда. 1300 сортов винограда. Вот здесь. У этих здесь есть от до 450 наименований виноград виноград Остальные разных, разные, с американские есть, Алжира, итальянские, угу. французские, всякие. Испанские мы попробовали. Есть, да, испанские да. есть. Угу. А, но главное, что 450 сортов виноградах, мы вот занимаемся этим, что это не только для бизнеса, мы держим это, что вот эти виноградники уже практически 450 сортов в Грузии уже не найдете. Мы это угу. искали, находили где-то, угу. вот так посажали. Создали вот такой музей, uh -huh. музей винограда, uh -huh. вот, у нас добавляется еще дальше территория, еще где-то 300 сортов добавится, И это единственная частная собственность, здесь сколько в мире, аналогов у него нет.